Добрый день! Мы с вами на канале ТОП Сад и сегодня поговорим о светодиодной ленте для растений. Эта лента с лампами фитолампами фиолетового свечения позволит увеличить световой день для растений. Можно применять и в парниках, и в теплице, так как обеспечена полная защита от пыли и воды длина ленты 2 метра и в катушке на одном метре расположено 42 света диода. В комплекте имеется драйвер и трансформатор. Подключается к бытовой сети, Светодиоды не нагреваются и безопасны для растений, а клейкая основа ленты позволит разместить ее в удобном месте. Где мы будем размещать? Вот поставили парничок на окне, рассада уже вовсю у нас, видите. Это перчики растут. И вот здесь мы будем размещать эту светодиодную ленту. А, о том, как это будет сделано, мы вам обязательно покажем. Ну вот, мы запустили светодиодную ленту. Ее даже не стали а, прилеплять, а просто пропустили через решетки парника. Вот Хорошо. здесь у нас... Перчики сладкие в пеленках и выше перчики острые тоже в пеленках. Вот так все это выглядит. А как вы? Пробовали ли такую ленту? Если пробовали, напишите и расскажите. До новых встреч! Подписывайтесь на канал. Мы всегда рады вашим комментариям и лайкам.